Анна Ахматова «Смуглый отрок бродил по аллеям» Интуиция слепа, разум одалживает ей свои глаза. Даже итальянский интеллектуал Бенедетта Крочи, в учении которого логическое развитие выводилось как следующая из интуиции ступень превращения духа, не сомневался в ее слепоте. Философ был уверен в абсолютно духовной природе социальной реальности, интерпретируя духовное как продукт истории, связанный с волей и деяниями людей. Документы критика, жизнь и мысль – вот истинные источники истории, иными словами элементы исторического синтеза и в качестве таковых они не предшествуют истории или синтезу, как резервуар, к которому историк спешит со своим ведром а заложены внутри истории, внутри синтеза, как ими созданные и их созидающие. Истинный смысл исторического познания нельзя постичь, если не отталкиваться от того принципа, что сам дух и есть история, что в каждый отдельный момент он и творит историю, и сотворяется ею, то есть несет в себе всю историю и совпадает в ней с самим собой это короче теория и история историографии. Нам свежесть слов и чувства простоту Терять не только что живописцу зренье, Или актеру голос и движения, а женщине прекрасной красоту, но не пытайся для себя хранить.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 Жизнь та же история, но личного характера и в малом масштабе. Пробуждающийся дух делает из послушного общему течению обывателя эстетика, знающего, что у человека есть выбор и от того умело предающегося радостям жизни. Согласно наставлениям разума и чувства долга, разбуженных сознанием ответственности за свою жизнь, эстетик по мнению датского философа Серена Кьяркегара, может возвыситься до этика, а потом до религиозного человека. Всякое новое преодоление на пути его духовного развития не исключает переживаний отчаяния и постоянных размышлений о том, что хорошо и что плохо, пока человек не убедится в собственном несовершенстве и не ощутит нужды во всепрощающем Боге. Пусть страшен путь мой, пусть опасен, еще страшнее путь тоски, признавалась Анна Ахматова. Эстетическая, несомненно, получает все шансы вырасти до полноты этического и нравственного, когда обеспечивается единством телесной, душевной, духовной сфер человеческого бытия. Такова Анна Ахматова, самых ранних своих эстетических опытов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 если хочешь, в глаза погляди. Не люблю только час пред закатом. Ветер с моря и слово «Уйди». 22 февраля 1911 года. Царское село. В Царском селе я жила, в общем, с двух до шестнадцати лет. Из них одну зиму, когда родилась сестра Ия, семья провела в Киеве. Институтская улицы, и другую в Севастополе, соборная, дом Семенова. Основным местом в царском селе был дом купчихи Елизаветы Ивановны Шухардиной – широкая в дороге дом от вокзала угол безымянного переулка. Но первый год века – 1900-й – семья жила, зиму, в доме Дауделя, угол средней и Там корь и даже, может быть, оспа. Анна Ахматова продому сума. А там мой мраморный двойник, Поверженный под старым пленом Озерным водом отдал лик, Внимает шорохом зеленым, И моют светлые дожди Его запекшуюся рану. Холодный, белый, подожди, Я тоже мраморный стану. 1911. Мои первые воспоминания Царскосельский: зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, подром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в царскосельскую оду. Читать я училась по азбуке Льва Толстого пять лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, я тоже начала говорить по-французски. Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет. Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина, на рождение парфирородного отрока. И Некрасова «Мороз красный нос» Эти вещи знала наизусть моя мама. Училась я в царскосельской женской гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно. Анна Ахматова про дому. Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов, и столетием мы лелеем еле слышный шелест шагов, иглы сосен густо и колка. Устилают низкие пни. Здесь лежала его треуголка И растрепанный том парни. 24 сентября 1911 года. Царское село. Биографы сообщают, мы почти ничего не знаем о том, как складывалась жизнь Анны Горенко после ее вынужденного возвращения к самому морю. Целое пятилетие с августа 1905 по апрель 10 покрыто пеленой тумана, сквозь которую смутно просвечивают мало связанные между собой подробности. Судя по ее письмам к мужу старшей сестры, Сергею Фонштейну, Анна пыталась наложить на себя руки. А вот о том, что толкнула ее на такой странный при ее жизнелюбие поступок, и ему не рассказала. Ситуацию могли бы прояснить стихи кризисных лет, но они уничтожены. Сожжена и многолетняя с 1906 по 10 переписка с Гумилевым. Марченко Ахматова ЖИЗНЬ Известно, что в доме Инны Эразмовны Горенко из-за непрактичности хозяйки все было наспех, разночинно, как-нибудь. Прислуги много, толку чуть. Гувернантки рассеяны, дерзкие, дети предоставлены сами себе, ни порядки, ни уюта, ужасающий ковардак. Самой пугающей была смерть. Младшую сестру Анны, больную четырехлетнюю Рику, при которой она, семилетняя, исполняла роль маленькой няни, родители отправили к тетке в Киев, где Рика и умерла. Девочку увозили ночью, чтобы никто из малышей ничего не узнал, но Анна не спала и знала, как мать в полутемных сенях ломала иссохшие пальцы. Это страшное впечатление детства. Многократно повторялось в последующие годы. Летом 1906 года от скротечной чехотки умерла старшая сестра Инна. После смерти ребенка в 1920-м отравился Мурфием старший брат Андрей. В 1922-м все от того же туберкулеза умерла и младшая сестра Ия. В 1930-м, сразу после смерти матери, младший брат Виктор эмигрировал из страны. Северные элегии. О десятых годах и никакого розового детства, ни снушечек, и нишек, и кудряшек, и добрых тети, страшных дядей, даже приятелей, средь камешков речных. Себе само я с самого начала то чьим-то сном казалось, или бредом, или отражением в зеркале чужом, без имени, без плоти, без причины. Уже я знала список преступлений, которые должна я совершить. И вот я, лунатически ступая, вступила в жизнь и испугала жизнь. Она передо мною сталась лугом, где некогда гуляла Прозорпина. Передо мной, безродной, неумелой, открылись неожиданные двери. И выходили люди, и кричали. Она пришла сама, она пришла сама. А я на ней глядела с изумлением и думала.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 лунатически ступая, по всей видимости, не просто метафора. Алла Марченко в биографической книге Ахматова «Жизнь», где известная, предполагаемое и вымышленное, спутанное и переплетено, описывает приступы лунатизма, которым была подвержена дикая девочка до 15 лет. Она вставала ночью уходила в бессознательном состоянии на лунный свет, отыскивала ее отец и приносил на руках домой. Андрей Антонович любил хорошие сигары, папирос не признавал. Этот отцовский запах, запах дорогой сигары, с тех пор навсегда связался с лунным светом. Старая нянька твердила барыне. Вся беда от того, что в комнате, где спит девочка, забыли занавесить окно. Окно зашторили, но Анна тайком, дождавшись восхода луны, занавески раздергивала. Ей нравилось следить за игрой лунных лучей с вещами и предметами ее спаленки.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 Но в этой храме не пустой он словно праздник золотой И утешение мне. 1909 Первый стихотворный сборник Анны Ахматовой вышел в 1912 году в Санкт-Петербурге под издательской маркой цеха поэта. Николай Гумилев заплатил за печать 100 рублей и сам забрал из типографии все триста экземпляров. Сборник назывался «Вечер» и сопровождался предисловием Михаила Кузьмина. Критика отнеслась к нему благосклонно. В марте 1914 года вышла вторая книга «Четкий». В жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать, все понемногу разъезжались, на этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград. Из 19 века сразу попали в 20 -й. Все стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. Время распорядилось иначе. Анна Ахматова про Дому Сула.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 Горностаевой мантии с плеч. 1909 Киев В Выпускном классе гимназии в Киеве Анна Горенко была одета не по форме платье густо-шоколадного цвета из мягкой дорогой ткани, которая сидела на ней, как в литое. На урок рукоделия барышням велели принести коленкоровую ткань для ночной рубашки. Анна достала прозрачный батист нежно-розового коля. – Это неприлично, – заметила учительница. – Вам, может быть, а мне – нисколько, – ответствовала ученица и осталась неатестованной по рукоделию. И как будто по ошибке я сказала «ты», – озарила тень улыбки, милые черты. От подобных оговорок всякий вспыхнет взор. «Я люблю тебя, как сорок ласковых сестер. 1909. В конце пятидесятых она вспоминала. 25 апреля 1910 я вышла замуж за Николая Степановича Гумилёва и вернулась после пятилетнего отсутствия в Царское село. Смотри стихотворение первое «Возвращение». В отношении Николая Степановича к моим стихам тоже надо, наконец, внести ясность, потому что я до сих пор встречаю в печати зарубежные неверные и нелепые сведения. Так Страховский пишет, что Гумилев считал мои стихи просто время препровождением жены поэта. А в Америке же, что Гумилев, женившись на мне. Стал учить меня писать стихи, но скоро ученица превзошла и тому подобное. Все это сущий вздор. Стихи я писала с 11 лет совершенно независимо от Николая Степановича, пока они были плохи. Он со свойственной ему неподкупностью и прямотой говорил мне это. Затем случилось следующее. Я прочла в Брюловском зале Русского музея корректуру кипарисового ларца когда приезжала в Петербург в начале десятого года. И что-то поняла в поэзии. В сентябре Николай Степанович уехал на полгода в Африку, а я за это время написала то, что примерно стало моей книгой «Вечер». Я, конечно, читала эти стихи многим новым литературным знакомым. Маковский взял несколько в «Аполлон» и так далее. «Смотри, Аполлон. 11 год. Номер 4. Апрель». Когда 25 марта Николай Степанович вернулся, он спросил меня, писала ли я стихи. Я прочла ему все, сделанное мною, и он по их поводу произнес те слова, от которых, по-видимому, никогда не отказался, смотря его рецензию на сборник «Орион». Заодно в скобках и опять в ответ на Десара и Лавки напоминаю, что я выходила замуж не за главу акмиизма, а за молодого поэта-символиста, автора книги «Жемчуга», и рецензии на стихотворные сборники Письма русской поэзии. Анна Ахматова Про Дому Сула Первое Возвращение На землю саван тягостный возложен, Торжественно гудят колокола, И снова дух сметенный и потревожен И с скукой царского села. Пять лет прошло. Здесь все мертво и немо, как будто мира наступил конец, И, как всегда, исчерпанная тема, в смертельном сне покоится Творец. 1910. Акмеизм возник в конце 1911 года. В 10 году Гумилев был еще правоверным символистом. Разрыв с башни начался, по-видимому, с печатного отзыва Гумилева о Кор Арденс на страницах Аполлона. О всем, что следовало за этим, я много расписала в другом месте статья «Судьба акминизма». Вячеслав Иванов, и мучил то в этой рецензии никогда не простил. Когда Николай Степанович читал в Академии стиха своего блудного сына, Вячеслав обрушился на него с почти непристойной бранью. Я помню, как мы возвращались в царское, совершенно раздавленное происшедшие. И потом Николай Степанович всегда смотрел на Вячеслава Иванова, как на открытого врага. С Брюсовым было сложнее. Николай Степанович надеялся, что тут поддержит акминизм, как видно из его письма к Брюсову. Но как мог человек, который считал себя столпом русского символизма и одним из его создателей, отречься от него во имя чего бы то ни было. Последовал брюсовский разгром в русской мысли, где Гумилев и Городецкий даже названы господами, то есть людьми не имеющими никакого отношения к литературе. Анна Ахматова продолжила. Он любил. Он любил три вещи на свете: за вечерний, деньги.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 Уверяла спустя много лет Фанни Гишевна Фельдман, известная советскому зрителю под сценическим псевдонимом Фаины Георгиевны Раневской. Прежде чем ею обзавестись, стоит хорошенько подумать, что тебе важнее, все или семья. Сохранилось киевское письмо Анны Горенко, мужу старшей сестры Сергею Фонштейну. Киев.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 Но, кажется мне, что люблю. Не говорите никому о нашем браке. Мы еще не решили нигде, никогда это произойдет. Это тайна. Я даже Вале ничего не писала. Цитируется по книге Аллы Марченко «Ахматова жизнь». Однако согласие на замужество Анна дала молодому поэту-символисту, автору книги «Жемчуга», и рецензий на стихотворные сборники Гумилеву лишь в конце ноября девятого года, несколько дней спустя, после его дуэли с Максимилианом Волошином на Черной речке и после того, как получила его письмо. В записных книжках она отмечала письмо Гумилева, которое убедило меня согласиться на свадьбу девятый год, я запомнила точно одну фразу. Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к вам. Это почему-то показалось мне убедительным. Цитируется по книге Черных «Летопись жизни и творчества» Анны Ахмад. Прибыв с Кузьминым и Алексеем Толстым в Киев на литературный вечер журнала «Аполлон», Николай Гумилев пригласил свою любовь в гостиницу европейскую пить кофе. Там, в который раз он сделал ей предложение, и окрыленный неожиданным согласием, все три дня провел с Анны, после чего из Киева же отправился в спланированное ранее путешествие по Африке через Константинополь, Каир, Джибути, Дередауа и Хараре. Сегодня мне письма не принесли. Забыл он написать или уехал. Весна как трель серебряного смеха, качаются в заливе корабли, Сегодня мне письма не принесли. Он был со мной еще совсем недавно, такой влюбленный, ласковый и мой, Но это было белою зимой, Теперь весна и грусть весны отравна. Он был со мной еще совсем недавно. Я слышу. Легкий трепетный смычок, как от предсмертной боли бьется, бьется, и страшно мне, что сердце разорвется. Не допишу я этих нежных строк. 27 февраля 1912. Теперь настает очередь Маковского. Сейчас прочла у драйвера, что они, Маковские, почему-то стали моими конфидентами. И против воли Гумилева Сергей Константинович напечатал мои стихи в Аполлоне, одиннадцатый год. «Я не позволю оскорблять трагическую тень поэта нелепой и шутовской болтовней, И да будет стыдно тем, кто напечатал этот вздор». Вначале я действительно писала очень беспомощные стихи, что Николай Степанович и не думал от меня скрывать. Он действительно советовал мне заняться каким-нибудь другим видом искусства, например, танцами. Ты такая гибкая. Осенью десятого года Гумилев уехал в Одесабе Бебу. Я осталась одна в Гумилевском доме, бульварная, дом Георгиевского. Как всегда, много читала, часто ездила в Петербург, главным образом квали с Срезневской, тогда еще Тюльпановой. Побывала и у мамы в Киеве и сходила с ума от кипарисового ларца. Стихи шли ровной волной. До этого ничего похожего не было. Я искала, находила, теряла. Чувствовала довольно смутно, что начинает удаваться. А тут и хвалить начали. А вы знаете, как умели хвалить на Парнасе Серебряного века? На эти бешеные и бесстыдные похвалы я довольно кокетливо отвечала «А вот моему мужу не нравится». Это запоминали, раздували, наконец это попало в чьи-то мемуары, а через полвека из этого возникла гадкая злая сплетня, преследующая благородную цель – изобразить Гумилева не то низким завистником не то человеком, ничего не понимающим в поэзии. Башня ликовала. 25 марта 2011 года, благовещение старого стиля, Гумилев вернулся из своего путешествия в Африку в Адисабер. В нашей первой беседе он, между прочим, спросил меня, а стихи ты писала? Я тайно ликую и ответил, да. Он попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и сказал, ты поэт, надо делать книгу. Вскоре были стихи в Аполлоне, 11 год, номер четыре. Анна Ахматова, Листки из дневника. Вечерняя комната Я говорю сейчас словами теми, Что только разрождаются в душе. Жужжит пчела на белой хризантеме, Так душно пахнет старая Саше. И комната, где окна слишком узки, Хранит любовь и помнит старину. А над кроватью надпись по-французски гласит «Сеньор, айе питье, де ну!» Ты сказки давний, горестных заметок, Душа моя, не тронь и не ищи. Смотрю блестящих северских статуэток Померкли глянцевитые щит. Последний луч, и желтый, и тяжелый, застыл в букете ярких Георгий, И как во сне я слышу звуки овы и редкие окошки клавесин. 21 января 1911 Киев. Всем, в особенности за границей, хочется, чтобы меня открыл Вячеслав Иванов. Кто отец этой легенды – не знаю. Может быть, пяст, который бывал на башне. Смотри встречи. А в самом деле было так. Николай Гумилев после нашего возвращения из Парижа летом десятого года повез меня к Вячеславу Иванову. Он действительно спросил меня, не пишу ли я стихи. Мы были в комнате втроем, и я прочла. И когда друг друга проклинали… Девятый год. Киевская тетрадь. И еще что-то. Кажется, пришли и сказали. И Вячеслав очень равнодушно и насмешливо произнес. Какой густой романтизм. Я тогда до конца не поняла его иронии. Осенью Николай Степанович, успев снискать вечную немилость Иванова, рецензии на Кур Арденс, смотри Аполлон и письмо Иванова Гумилеву, уехал на полгода в Африку в Адисабеду. Вячеслав встретил меня на раевских курсах, где он читал лекции и пригласил на понедельник, и уже не среды. Там я действительно несколько раз читала стихи, и он действительно их хвалил. Но их тогда уже хвалили все Толстой, Маковский, Челков и так далее. Они были приняты в Аполлону, напечатаны, а тот же Иванов лицемерно посылал меня к Зинаиде Гипиус. Александра Николаевна Чебатаревская увела меня в соседнюю комнату и сказала Не ходите к ней, она злая и вас очень обидит. Я ответила. А я и не собираюсь к ней идти. Кроме того, Вячеслав Иванович очень уговаривал меня бросить Гумилева. Помню его слова. Этим вы его сделаете человеком. О том, как он тет-а-тет -а -тет плакал над стихами, потом выводил в салон и там ругал довольно едко, я так часто и давно рассказываю, что скучно записывать. Анна Ахматова, Листки из дневника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 Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне, не стой на ветру. 8 января 1911 Киев. Кому обращается лирическая героиня Анна Ахматовой? К мужу своему, а прежде жениху, младшему из семьи Гумилевых? Или, как предполагает Марченко, к Чулкову, герою-любовнику и теоретику мистического анархизма? Предположение путани и недостойней кривотолков о том, кто навесил Анну на шею русской литературы. Все не то и не так. Анна Ахматова обращается лично к каждому читателю, начиная с вопроса «А от чего ты сегодня бледна?» и вплоть до того момента, когда устами своего героя отвечает «Не стой на ветру». И от того у миллиона ее собеседников и собеседниц появляется возможность сказать что-то еще или поступить в своей жизненной ситуации уже под впечатлением этого нестойной ветру. От биографов с обывательским интересом к подробностям интимной жизни ускользает понимание эстетических фактов, памятников жизни и творчества поэта. Такие исследователи ищут нечто новенькое на пути тоски и придерживаются рассуждения в духе. Скорее всего, если вынести за скобки нестыковки и противоречия, дело обстояло примерно так. Или, о чем они говорили, мы, конечно, не знаем, а вот о чем могли говорить, предположить все-таки можно. Как это у Марченко в книге Ахматова «Жизнь». Желание покопаться в ссоре, из какого растут стихи, Вытесняет саму возможность вдумчивого и серьезного изучения и анализа текста, при котором только и может быть реализовано главное выстроен диалог современника с тем, что хотело сказаться в авторском творчестве. Возникающие гипотезы, яркие сопоставления с житейскими обстоятельствами, с тем, что 7 минут набросается в глаза свидетельствует скорее о пристрастиях, склонностях и подспудных аддикциях самого горя ученого, когда, полагая, что изучает литературу и поэтическую диетику, он на деле обнаруживает собственные бессознательные комплексы и психологические якоря. Это ситуация, когда не мы пытаются взять слово на пленарном заседании в Академии. Где слепые судят о врубили и Мадельяне, а глухие считаются знатоками симфонической музыки. При этом все дружно источают ароматы от парфюмера, сынов любовью, привязанного к выгребной яме. К сожалению, подобных исследований в начале 21 века появилось множество и рассчитаны они на самую широкую читательскую аудиторию. Так же как суррогатые искусства обволакивая, вытесняют подлинники, эта рыночная нацеленность около литературной продукции на тираж, обесценивает сам предмет исследований. Личность поэта, его творчество и, в конечном счете литературу. Поглядите, эти люди такие же, как мы, а может и еще хуже, Сообщают читателю Недошивин, Катаева, Марченко, Мурашкинцева и прочие и же с ними популяризаторы и экскурсоводы по запутанным их же коллективными усилиями дебрям истории. Алла Марченко разоблачает. Твердо убежденная в том, что у поэта, как и у всякого человека есть полное право скрыть то, что он по тем или иным причинам не хотел бы сделать общественным достоянием, Анна Андреевна сознательно утаила многие многие подробности своей достаточно богатой личной жизни. Оставим пока вопрос, почему Анна Андреевна весьма откровенная в одних случаях, скрытничает в других ничуть не более щекотливых, и озаботимся другой проблемой. А имеем ли мы читатели в потомстве моральное право допытываться до истины? И не смахивает ли наше желание знать о любимом поэте, если не все, то как можно больше, на элементарное бытовое любопытство? Разумеется, каждый волен выбирать, но лично я считаю, что имеем хотя бы потому же, что сама Ахматова в своих пушкинских расследованиях с расхожими табу ничуть не считается. Марченко Ахматова жизнь. Нетрудно представить, как ответил бы такому биографу Бенедета Кротче или Сёрен Кьеркегор. Несколько неловко было бы услышать, что сказала бы Анна Андреевна, а уж Фаина Георгиевна, думается, в выражениях бы совсем не стеснялась. У поэта, заключила Анна Андреевна в 1957, существуют тайные отношения со всем, что он когда-то сочинил. И они часто противоречат тому, что думает о том или ином стихотворении читатель. Анна Ахматова, Про дома Суа. Скучно мне всю жизнь спасать от себя людей, Скучно кликать благодать на чужих друзей. 1923. Читателям в потомстве, чужим друзьям и ревнителям литературы от Марченко, для того, чтобы ничуть не считаться со схожими табу в той же пушкинистике, надо для начала самим суметь подняться на тот эстетический и этический уровень, который задала Анна Ахматова. То же самое и в отношении творчества вернейшей подруги чужих мужей. Чтобы перейти от не всегда честного изложения биографических фактов к спекуляциям вокруг фактов эстетических, исследователю самому необходимо проделать известный путь по аллеям царского села, путь от обывательского, гипостазированного понимания к эстетическому и этическому преображению и рефлексивному осмыслению. При условии нравственной целостности, когда личность не распадается на бытовой набор, говорю одно, думаю другое, делаю третье. Единство душевной и духовной жизни и известного психического телесного здоровья Некоторые этапы пути можно проделать вместе с повествованием о том, как удалось это поэту – эстетик, этик, религиозный человек. В этом случае переживание художественного текста, как пространство собственных имен, не будет обременено неимоверной пошлостью мещанских коннотаций. «Пусть страшен путь мой, пусть опасен», – сказала в самом его начале Анна Ахматова. Я не даю сказать ни слова никому в моих стихах, разумеется. Я говорю от себя, за себя все, что можно и чего нельзя. Иногда в каком-то беспамятстве вспоминаю чью-то чужую фразу и превращаю ее в стих. Серебряный век русской поэзии и философии, в преодолении грозного прошлого и самостоянии, в неизбежности настоящего, весь, как один. От Иннокентия Федоровича Анинского и Александра Александровича Блока до Анны Андреевны Ахматовой и Бориса Леонидовича Пастернака. Розчерк этого восхождения. Дверь полуоткрыта, веют липы сладко, На столе забытый хлыстик и перчатка, Круг от лампы желтый.